утверждаю что если человек на протяжении дня больше 11 часов находится перед ноутбуком и работает с ноутбуком глядя непосредственно в ноутбук то у него развивается заболевание спазм сосудов глаз отек отек роговицы глаза Появление, появление высокого внутриглазного давления формируется, макулодистрофия, это может сформировать у него спазмы сосудов головы, это мозга вернее, это может привести его к появлению слезоточения, к появлению головных болей в лобной доли в височных частях. И это... Частое, очень распространенное явление. Именно поэтому я хотел бы вам посоветовать, не смотрите через ноутбук информацию, особенно делая это перед сном. Вы очень истощаетесь и на следующий день, спустя некоторое время, это может вас привести к появлению самых категорических, тяжелых, психических даже заболеваний а, то есть это реакция на раздражители только она будет более импульсивная она будет более а, ярко выраженная если человек находится 11 часов перед ноутбуком, то в дальнейшем на следующий день он может проснуться утром с плохим самочувствием, с плохим настроением. У него может появиться фоточувствительность глаз, начнут болеть глаза, виски, начнет болеть голова, может появляться вот такая фокальная мигрень которая сопровождается как раз с многократными спазмами сосудов у многих людей это именно и происходит что я могу порекомендовать как ни странно я бы хотел вам порекомендовать ношение перед сном хотя бы там один-два часа но ну, можно один час очков с зелеными линзами они помогают успокоить и помогают прекратить спазм сосудов также просмотр телевизора или через ноутбук какой-либо информации через вот такие очки с зеленым окрасом они а, как бы фото стабилизирует состояние воздействия на мозга не пропуская вот эти очень агрессивные колебания но все равно лучшее за 2-3 часа перед сном убрать ноутбук телефон не совершайте ошибок не ложите телефон под подушку не лежите не смотрите в телефон иначе спать не будете из препаратов которые бы я хотел вам посоветовать медицинский препарат который называется ливона я рекомендую его использовать как снотворное препарат нашей компании который называется экстракт Дремин, Дремин. 15-30 капель, можно даже до 50 капель, можно прямо в рот себе капать, или же на стакан с водой, или на ложку с водой, капайте такие капли, выпивайте. Если человек засыпает легко, если он перед сном засыпает с легкостью, то это очень хорошо сказывается. В следующем дне он просыпается с хорошим настроением, у него не развивается тошнота, он, у него улучшается общее состояние. Если у вас запоры, то недосыпание и плохое просыпание... По утрам может спровоцировать появление запора, в дальнейшем развивать эти запоры. В случае, если у вас диарея, то может спровоцировать появление состояний тревожности и страха. В случае, если вы засыпаете плохо по вечерам. Ну, вот.